Снова по делам ездил своим мэрским, можем позакрывать этот лифт, ой лифт, боже, что сказал, ой, вот тут уже тает, бах, Ладно, ладно, промок, весь, ой, тут проходит, попросил сделать привет. Так, мне надо в банк сейчас сходить по делам важным. Пойдем со мной, Помогите, если хочешь. Хорошо, Помогите. ой. Что? Пойдём. За... Пойдем со мной в банк. Ой, вы кто? Я мэр. А. А. Ты билет вот себе сможешь купить? купить? Он не так дорого стоит. Так ты офигела? Пошла отсюда, давай. ты П ну не мешай нам. Пошка. Пошла воля отсюда. Да, птичка. Билет вот себе это, купим. Ну, там, вот, у от, от, отлечу, Так, вход в банк. Стой, стой, стой, ты, ты, ты. Пойдем, заходи? Быстрее заходи. Так, а -а -а. вы. Проходим. Пошла меня я тоже тут работаю немножечко. Так бы где там? Там не зовет. Ха! Ха! Защита. Сейчас. главное. да ты? Да. Давай, давай Нет. А. Да Ру. что происходит? Да, вот. Баба. Всё, по моей просьбе. Может, это сделали. Ой, ну, это три биткоина, и знаешь, да. как трудно добывать. Я знаю только одну... Да. да, у меня есть 64 биткоина, но это чисто городские. Да, это чисто... Нет, это городские, ты чё? Нельзя. Ну, я ну, ну и что? Это городские, там, для мэра специально. Я не спрашиваю, как мэр, и даже не спросишь, кто я такой. Вы кто? <связывается> я. Меня зовут э, э, э, Элайджи. Вот забыл, как меня зовут из головы вылетела. Сейчас, подождите, у меня очки но... <связывается> Да, хватит уже драться. Заходи сюда. <связывается> да, ты то <-та>, выйди, <связывается> ты выйди, ты выйди вообще. Значит, о, о, Смотрите. А если я взломаю две курики? Я, я сейчас меня... потом туда взломаю. Ага, давай. И если человек, не хотите, ну, ну, и... я взломаю. Так, это для мэра. У меня, у меня даже нету. специально два кошелька. Один Хочете мой, один. Купить, один мэрский. Биткоин, все, биткоин это для мэра. Ладно, для этого да, горо... да. городской. 64 монетки, тут 500, за вот эти 32. <свят> так, <свят> все, <свят> пойдемте, ладно. А, Выходим. Подожди, ты, э, вот этот, как там тебя, как там тебя <свят> Боже мой, да что тебе надо? Меня зовут Элайджи. Ты на кого-то похож, мне кажется, или не кажется. А, тебе кажется. Лайджи, как ты. На яд... а просто приятели. Стоит, людей, можешь, можно подойти? Я очень хочу, хочу посмотреть. Чки, давай. Ой, ой, ой, привет. Ой, помню, ягодки растут. Что здесь происходит? А? Ягодки чё растут. нафиг? Че тут Даришься, закупаешься? За смотришь, а? за Большая. Дракон воздуха. Теперь они Або... как воздух. Ладно, М -м. я пойду. Не буду мешать воздуху летать. Да. Ладно, ладно. То, не бежись. Я пойду. Тихо, он воздух, тихо. Да. Он воздух, что мы такое его такое? не видим. Может, тихо тихо, тихо. Так, а ты ко мне подходишь? Отфигарит но... тебя! Ты еще кто? А мне то, точно не что но... я забыл. Я <свят> <Мне> тоже <свят> то, что ты талисман. прочим. Между прочим, пошел отсюда. Сам пошел. Так, это что за собрание Бражников? Ой, не а не что не вы не все не тут делаете? Пошла вон, дура. Как а ты бьешь я... воздух, он воздух. А... Ну, расправь перья. Слушай, видишь, у тебя павлина нет, типа, сзади? Хм. Вот. Где же? Давайте <сос> найдём нас трансформация. Чё, у тебя что, душе? Не ты что тут попала? А ты что бьешь воздух? что бьёшь? Непонятно, прям это же воздух, да, точно. Ну да, вот это воздух. Ну, эх, ты воздух, жалкий. Там произошла какая-то... Не расстраивайся, ты не обижайся, что ты воздух. Идите. Ты всё, не подглядывай. Она здесь была... Ой, здесь кто-то трансформировался. трансформировался. Я, я у... почувствовал ауру павлина. Да причём? что мать, такое все собрание? Я да -то говорю, в этой, в этой планете павлины? мне тебя украли, талисман, тупой ты. Я пошёл. Может, в смысле, украли, вот. где это а фейк? Ты не можешь настоящий от... Ты не можешь настоящий Ну, короче, просрал ты встать молодец. А я-то чё? Я а тут я ни при чем. А я-то так, а кто ж тестман собаки же вот этого нет уже в владельца собаки только он мог украсть. Так валить. Собрание. Тихо, кури. Пошел он. А что? Да у вас тут собрание целое. О боже, еще тут. Это убери. Ты уродец. На себя, посмотри, черный. Ух, что за? Осуждаю. Меня а в... зовут Эспик, если вы не знали. Эспик, Эс... а футуристы? Это чужо. Слушай, я Эспик, а футуристы. футуристы. Так, футуристы, Эсп... давай свой так, талисман, что? короче, и заканчивай. Давайте... Так, а, давайте шагу. сделаем мирное Света. собрание. Я вам подарю ягодку. Нет, стой. Мне лень сегодня сражаться, ничего не смей делать. Второй шанс. Да ты... так, да, ты я у за три секунды свистнул талисманы и ты меня даже не заметил. Серьезно? А чё, испугался? Ничего. Да хватит! а что ну, а меня ты... ну, вы... я конечно понимаю, что у вас злодеи, вы... ну, я понимаю, я тоже злодей. Так не мне не могу надо обсудить некоторые планы. Пока побудьте тут. Опять? Я так, Спасибо. так, так. Я чувствую много таких же талисманов. У них собрание тут. Так-так-так. Жалкие неудачники моей пародии. Привет. А, ну это пародия уже. Мы с тобой вроде из одной лодки. Из-за одной, но ну, я сильнее. Да я не спорю, я не сопротивляюсь. Самый слабый это... Где это? А, это вон тот, который стоит следом. А зачем вы его Ты, ты... Ну там еще парочку есть, конечно. Просто вы их не видели. Это, Мне надо это поезд... же... Я знаю, что вы злодеи, гений, но зачем подлезать его? Не знаю, я не люблю котов, они все вшивые. Это вообще сильный. Да зачем этих этого кота трогает. Нам нужен не кот, нам нужен мистер а если тендер, за... чтобы нам нужен кот? Да, если мы получим талисман мистера Бага, достать камень чудес кота будет проще некуда. А ну, ну, Так, так а ушел, все, капец. А нам что делать? Давайте пока с котом разберемся. Нет, этого, вашего. Магазина. Ладно, не, вы тут справляетесь без меня. Если я придумал, то мистер Баг капец. У меня много дел. Новый план, думаю, обсуждение, как их завоевать. Хотя Создайте у меня идеальные планы. У меня, у меня идеальные а планы! А. Подзарядились. Так подзарядили к вами. Эй, балбесы! <зыв> они с... сами сам... слепой, <sufe> что ли? А куда ты а не а, ну, для, Это бесполезно, у него защита. Да. А почему Это бесполезно, у него защита талисмана. Ой-ой-ой, я защиту я сегодня. Так, они должны об этом знать. Да, у меня защита. Точно? Давай проверим. Мы -да. Эм, он там стоит. Он не... веном. Так, ты че? Ой, так, до свидания, никакой профилактики не будет. Сейчас я кое-что возьму и отфигарю вас. Просто забыл одну вещь в одном и ты без меня ну, есть идея пожалуйста oh, так, о, привет. Где все ладно, разберемся с тобой. И заберем твои камни чудес. Великолепно. Вот так, изгоняю вас на время моки, так что я делаю. Так, один на криш. А где тот? вот где нам? Он пропал. Ля Ой, горло один. Все, угу. все, все, ага, все. тебя я могу беном хотя бы бесконечно использовать. Беном, ага. Давай, давай, давай. Попробуй. Ой, смотри, тут вернулся этот, вернулась да. Так, все, мне достал с вами церемоница. Супер шанс. Еще я тоже могу супер шанс использовать. Только чем-то чем -то да, Павлин, да. а покажи, как ты будешь использовать свои талицы Я хочу на это посмотреть. Ой. Человечник, беги, пожалуйста. Хотя тоже не это Павлин, Павлин, я твой кубир. Используйся, ты супергерой. Давай, используй силу Павлина. Супер Сейчас кан. я приду. А, точно сработает. Пожалуйста. Мне Получ... надо. Спасибо. Мой просим. супер шанс вам вернет все. Но Несколько раз лучше, чем твой Правда. Ну давай сразимся на супер шанс. Ну пойдем на дуэль. Пойдем. Думаешь, я боюсь? Пойдем. Стой, стой. Бесполезно Вот ты. Вставай вот сюда. Так я здесь. Я саду даже... Я там. И не смеюсь. Ну да. А что, безусловно, не можешь? Да вот Только тебе вот сюда. Я вот сюда. мои только все приказы. Хорошо. Если ты выиграешь, я вот сюда вставай. Вот. Вот, -да. вот моя. Вот мой. Так, вот центр. Все. На счет 3. Yeah. Да это моя палка. Не бойся. Не боись, как бы. <смех> Стой, ну что тут? Ну как слепой. Так, угу. так, что так. Ты так. Что что <смех> ну как, твой супер шанс помог? Подожди, он сейчас подождет. А, а ну, да? Иди, иди, иди, пойдем поговорим. Да. Сюда иди. Сюда иди. А как у тебя дела? Хорошо. Такие... А мы тут поймали одного балбиса. А, как тебе? Он на самом деле владей, плечи, а. а мне какая-то девочка сказала, маленькая такая с филетовым компенезончиком, сказала, что он герой. Какая? Он девочка маленькая? Да, да у неё что-то она... выбирает. Блэки выбирает? У неё выкодичнее у него. Я тебя выпускаю. Она маленькая. При одном условии, то, что ты валишь отсюда, если ты не валишь, я тебе еще раз сюда запихну, ты меня я понял? Суперкот, и ты должен сломать эту клетку к ка своим катаклизмом. А вроде это не так работает, да? А что я был в метрах от тебя, ну ладно вообще вообще да, это можно его, И, так... его ты не это думаешь что, брак... что, что это плохо получился не знаю что что ты делаешь я ты не учишь английский нет просто нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет он, бедный мальчик, так, слушай меня, ты... Да, ты это, думал, а ты... Ты думал, я тебя не девочка, узнаю? Кто Видишь, меня? что у меня в руке? Ну, это когда... я тебя проверю, я... кто то Настоящий вот. ты человек, или ты... Сентимонсер, или в тебе что-то есть, какие-то силы. Давай-ка я проверю. Иди-ка сюда. Стой, стой, стой, дай-ка я тебя проверю. Дай-ка я тебя проверю. Ничего, очень Ой, у кого-то силы есть. Милый. Ладно, неудачники. У вас есть время, пока я это шоу сбежать. Чудесный мистер Бак. Я уже перезародился, все. Так, я Обращение им дал время. Так, досок. досок, досок все, они свалили. Я им дал время. Спасибо, Седу. вроде бы сегодня без потерь ничего не трогали просто И сняли отношениями быстренько ко мне в комнату Опять ты? Так. Вот там тебя, а... Трансформация. я может сказать я типа ничего не видел да да, ты слепой. Ага, хорошо. Так. <свист> <свист> <свист> дракон, тебе не советую до меня лезть. Так это не дракон. <свист> это <свист> бра, дези. Живая с... силу от Венома. Какое <свист> силу от Венома? Оно так, с... так, так, так не стала. работает, если ты не знал. так не работает. Так, что мне надо? Так, Ладно, надо позвать паблинов, видно, да? Так, не Номер Павлина. Так, у меня что за пагиру падает? Так, я... С... Надо мне улучшить себе. Вот что это у меня делает? Наверное, фейковый. А, я-я. Так. Адриан, -а -а. ты где? Ой, что это такое? Ты кто? Это я. Лучший друг, ты забыл? Чутье с одеждой. В черный перекрасился. А что? Туда. Так, нормально? Нет. А, сейчас подожди. Меня, мне надо то, что сделать. Если бы у меня было. Выходи, главное. Хорошо. А так, нормально? Нет. Ща, подожди. Да ты ч? Так, мы надо мне улучшить кое-что. Кое-что сделать кое-что привязать. Ч он там уснул? О, привет. Теперь <связываю> нормально? Мне <связываю> надо, чтобы вода быстренько потекла у кого-то дома. Что это? Это не важно. Это мне надо. Ух ты ж, какой красивый граммофончик. Не трогай, не подходи к нему. Мне не доверять. Так, чё Интересно. тебе? Я тут просто занят кое-что буду делать. Ну, я с тобой, можно, да. Ну ладно. Так. Ой, привет, ребята, что делать? Ничего нет. Лапа. Там ничего нет, она пустая. Я знаю. Что ты делаешь, муж, расскажешь мне? Привет, лука. А? Может, ты расскажешь, что ты делаешь? Чтобы... Привязываю кого? Шкатулку. Ой, а можно мне так сделать? Привязываю, чтобы я вот так по щелочку пальца она ко мне летела. Как... Как а можно мне это моем... сделать? Я, я тоже хочу так. Потом я сейчас себе показала мне тут книжка. А есть. что насчет моих уроков? Почему тебя берут на уроки? Меня не берут надо позвать ему вот надо потом так, так, так. Кстати, Ладно, пойдем я будешь ты, ты я кое-что я кое-что кое вспомнил я кое-что вспомнил а. ой а помнишь я память сериал недавно ну. или давно ой я вот кое-что вспомнил важное последнее что я помню перед тем как я потерял память это я то что проходил мимо дома агрестов последнее что Помню, да. Не, ну пошли. Ой, на вот это забери себе. Спасибо. Ты ломаешь. Что это? Что это? Это какая-то фигня, не знаю. Так, все, Пойдем на улицу. Расвежимся. Отвалишь от меня или нет? Я сейчас сегодня еще снова иду на совещание мэров насчет улучшения нашего города. А, я... а можно я буду твоим заместителем? тебя а на шее. Клава, клава Тама. Какая Клава? Квага. Ну, ты... да, еще громче ты крикни. Квага! а, -а, -а! Он перепутал.